Сара? Что, положи там на стол. Ладно. А, извини. А, у меня иногда просто нервы не выдерживают. Да ничего, я я просто пришел за новым списком. Нет, знаешь, этот я тебе не отдам. Да, почему? Потому что с тобой поеду. Идем. Пошли, боец, постарайся не отставать. Ну-ну, когда ты в последний раз выбиралась туда? Ну ты понимаешь, водище. Я ходила за припасами, как и все. Хотя признаю, это было давно. Тебе байк-то есть? Да, но в этот раз я лучше поеду с тобой. Так мы точно друг друга не потеряем. Есть, мэм. Хватит меня так… Тебе уже показали ковчег? Пещера-то? Да, сразу по прибытии. Мне сам полковник устроил экскурсию. Слушай, даже ты должен признать, он здорово все продумал. Сбор припасов, подготовка, планы по спасению всего, что можно. С одним не поспоришь. Этот остров – настоящая крепость. Так просто на него никто не пробьется. Это точно. А вот и моя... О, как уютно-то. Чувствуется женская рука. Короче, я вообще тут не бываю. Сплю чаще всего прямо там, в лаборатории. Неплохо, вот это по-взрослому. Это мне Мэтт подарил в первый же день. Мэтт? Полковник. Ну, хватит, это просто пистолет. Так, иди за мной, я тебе кое-что покажу. Ну, пошли. Когда я сюда попала, почти все деревья были уже срублены. Я попросила Мэтта, полковника, не трогать последние. Да? И зачем ты это сделала? Помнишь, как мы приехали сюда на выходные на Крейтер Лейк? После свадьбы. Да, я, я помню. Я сидела и думала. Господи, когда взорвался вулкан Мазама, сколько же нужно было времени, чтобы остыла лава, появилась почва, выросли все эти деревья. Когда это кончится, когда мы свалим с этого долбанного острова, я хочу, чтобы тут хоть одно осталось. Слушай, им на все это абсолютно наплевать. Я видел их мертвую зону. Полковник думает только о том, как победить. И чем быстрее я закончу свой проект, тем быстрее он перестанет все сжигать. Ты чего? Да нет, ничего. Поехали. Держись, а? Держись крепче. Я помню. На востоке есть муниципальный колледж, рядом с шоссе. Знаешь его? Да, да. Поедем через Южный мост. Так быстрее. Давай. Слушай, я хочу спросить, а все эти штуки, дрожжи, силикагель… Оружие, которое я делаю, это вируцит. Если выделить вирус, вызывающий мутации, я найду способ его убить. Понятно. Хрена. Давай, Можно тебя спросить, что было после той ночи в Фервеле, то есть как ты выбрался? Можно сказать чудом. Когда федералы свалили, все, кто остался, начали строить свои блокпосты, и они стреляли во всех без разбора. Мы добрались до того лагеря беженцев. Мы думали, ты будешь нас там ждать, но... Там никого не осталось. Мы побывали в других лагерях, та же история. Никто не выжил. Все разгромили. Короче, за неделю весь Орегон превратился в зону боевых действий. Люди убивали друг друга за кусок хлеба. Иногда убивали вообще просто так, без повода. Если б мы с Бухарем не держались вместе, вряд ли бы мы спаслись. Так, э, погоди, он жив? Где он? Что с ним стало? Да, он жив, но он в лагере на севере. Он больше не может ездить, потому что он потерял руку, но, короче, он жив. Я так рада, что он уцелел. Прости, мне надо было сразу о нем спросить. Да ладно уж. Ну, моя очередь. Ладно, слушай, это, конечно, сейчас глупо прозвучит, но что там с моим кольцом-то в итоге? Оно еще у тебя? Дикон, извини меня, тут такие правила. При поступлении в лагерь все украшения забирают. Золото и серебро идет на переплавку для проекта Уивера или еще чего-то. Я уже забыла. Мне правда жаль? А, нет, не извиняйся, я просто размышлял вслух, мне плевать. Все, вроде приехали. Ты тут уже бывало? Один раз. Еще, ну, до того, профориентация рассказывала подрастающему поколению об улетной работе в биохимии. Ха, да уж. Ты чего? Ничего, просто. Лучше бы я тогда провела лекцию на тему, как пережить конец света. Идем. Как тут пробраться? Ищем обходной путь? Нет, подожди, я могу тебя подсадить. Готова? Да. Достаешь? <говорит> ага. Так, аккуратней. Ага. Господи, что тут произошло? Это был один из первых лагерей уцелевших. Поставили раньше, чем поняли, что орды любят бегать по дорогам. Я его нашла давно мёртвым. Тут небось полным-полно фриков. Да. Ты знаешь, куда идти? Я здесь всего один раз была. Но вроде научный корпус — это там. Подожди. Что такое? Просто не надо пока их провоцировать. Мы даже не знаем, что там. Да знаем и что-то. Там, там сразу ну, же. Давай который. их просто обойдем. Здесь нам не пройти. Да. Кто-то тут забаррикадировался на совести. Может здесь дверь заперта, но за ней вроде... Вроде должно получиться. Ага. Вот. Ага. Сюда тут никого. Иду. Помоги ко мне сдвинуть... Погоди, сейчас. Ты готова? Толкай! Пошли. Стой. Назад, назад, назад. Стой. Стой. Ага. Ну что, тогда идем в обход. Так, нет, подожди-ка. Есть способ. Чего? Есть способ. А если оба вылезем, они накинутся всей тучи, и тогда все. О, придумал. Давай ты залезешь вон туда и будешь прикрывать меня. Ты выносишь тех, кто отбился, а я остальных. А ты так уже и делал? Да, блин, конечно, много раз. Только ты стреляй, не переставая, поняла? Дикон. Как только выйду, сразу дверь закрой. Ладно. Пускайся! Все чисто. Ты цел? Господи, мы были на волоске. Да не, все было под контролем. На выстрелы сбегутся другие. Нас к тому времени тут уже не будет. Куда теперь? Не знаю. Они тут хорошо так все перегородили. Посмотри, может, где дыра какая в стене. Что-то, где можно забраться. Ладно, я посмотрю здесь. Есть что? Эй, иди сюда, тут открытое окно. Иду. Ну что? Да, я дотянулась. Погоди, найду что-нибудь. А, Сара! Сейчас! Надо что-нибудь тебе скинуть! А, черт! Нет, Дикан! А, черт, черт, черт! Ты да что ж такое? А, найди там что-нибудь, чтобы я залез! Еще! Сам не знаю. Помнишь, ты раньше уговаривала меня вернуться в колледж. А, было дело. Вот и сбылась твоя мечта. Ну что, лучше поздно, чем никогда. Спасибо. Готов? Угу. Идем. Ладно, давай теперь я первая. Да, мэм, как скажете. Тут как будто бомба рванула. Может, и рванула. Пойдем. Кажется, здесь есть проход. Дверь заклинила. Ну-ка, на я. Не, не, не надо, я сама. Ну вот, видишь. Ну вот, видишь? Я сама. Да. Да. Молодец. Спасибо. Так что, сильно тебе нужно это оборудование? Слушай, мы почти дошли. Нельзя вот так взять и сдаться. Я просто спросил. Теперь мы знаем, как фрики сюда пробирались. А, Кто-то не научился парковаться. Вроде никого. А. Черт. Тут тоже повсюду баррикады. А. Осмотри здание. Ладно. Ага. Я вижу научный корпус. Вон он! Теперь бы только перебраться. Смотри, открытое окно. Ага. Давай, я опять тебе подсаживаю. Только теперь уж… Постарайся найти что-нибудь побыстрее. Ага, именно. Есть! Так, жди. И постарайся больше не привлекать их внимания. А, я приложу все усилия. <н prayed> Сара! Сара, я сейчас! Давай, давай! Нет, нет, нет! нет, нет! Сара! Господи, Сара! Сара! Сара! Нет, черт! Нет! Сара! Сара! Где ты? Подай голос! Если с тобой что-то случилось… Сара! Сара! Сара! Сара! Господи, их их было так много. Они шли, шли. Не Я бойся, не... не бойся, все хорошо, ну-ка, давай. Нормально, мы почти пришли. это научный корпус да и похоже они там они что забаррикадировались изнутри где-нибудь должна быть лазейка точно все нормально да <звы> я уже убивала фриков. нет я знаю знаю просто все нормально идем заперто вот эту дверь можно открыть нет ее подперли изнутри давай обойдем здание должна быть лазейка я тебе говорю кто-то изнутри все забаррикадировал ну надо же проверить Эй, да ладно, успокойся. И тут ну, тоже не открывается. Зубай, как Господи. Подожди. Что Там, это? Тихо, тихо. шакалы. Они внутри. Да, влезли шакалы, значит… Должен быть с вашей крыши. Идем. Смотри, здесь крыша ниже. Ага, надо только придумать, как залезть. Иди сюда. Помоги сдвинуть, чтобы можно было залезть. Хорошо. Готовы? Ага. Так, толкай. <плёк> Да, да, погоди. Ху. Забралась? Да. Будь наготове. Шакалы начинают беситься, когда кто-то посягает на их территорию. Мне просто очень не хочется убивать этих засравцев. Что? В смысле? Они напоминают мне ту девочку. Из Фервала. Ту, которая пырнула тебя ножом? Она не понимала, что делать. Никто из них не понимает. Это не помешает им тебя убить. Я знаю. Там еще. Последний, Я тебе кайф. Убивать шакалов? Нет, но согласись, эти гады реально назойливы. Тут ты прав. Возьми меня за руку, ладно. Не спеши. Ага, все нормально. О! Осторожно. О, они не только назойливы, еще и дерьмом воняют. А ты поживи, как они. Глянем, чем запахнешь через два года. Нет, уж спасибо. Куда, куда мы идем? Попробуйте двери. Тут должна быть лаборатория или лекционный зал. Центрифуга где-то здесь. Таких признаков насилия. Цыкута. Господи. Вот она. Ты эту центрифугу искала, да? Да, это она. Идем. Достаточно хорошо спрятал байк. Ладно. Решим вопрос. Жди тут, не высовывайся. Хорошая мысль. ждать нет смысла. Пошли. Все есть. Вот эта пушка у него была. Да, я заметил. Вон еще, их тут много. Надо их убрать иначе к байку не пройти. У тебя дымовухи остались? Да. Отсюда видна вся парковка. Будешь кидать дымовухи, мне по ходу движения. Поняла? Поняла. Ладно, рискнем. Не будешь там сидеть, а? Приди, все туда. Так, подожди, я иду к тебе. Ну, ты как? Что, я как? Ну да, а что? Даже не знаю. Хорошо помню день нашей встречи. Ты пальнула воздух из моего пистолета и перепугалась прям до трясочки. Что сказать, времена изменились. Ну да. Ну все, пошли отсюда. Что с тобой случилось, Сара? Я не поняла вопрос. Слушай, ясное дело, что многое изменилось. Все, кого мы знали, уже мертвы, но это не объясняет? Чего не объясняет, Дикон? Почему наши бравые ребята зовут меня ведьмой Уизард Айленда? Вот это меня вообще не волнует, просто… Со мной случилось ровно то же, что и со всеми людьми на этой долбанной планете. Ладно. Ладно, я понял. Эй, нам сюда. Види. Сказать спасибо. Нет. -а. Ладно. Я просто хочу, чтобы ты знал, как для меня это важно. Обращайся. Нужно что-нибудь. Чё, проблемы? Э, нужно что-нибудь. Чё, проблемы? Стоять! Запретная зона, иди отсюда. Капрал, слушай, я тут тебя видел на днях с ведьмой Уизерт Айленда. Как все прошло. Ты про лейтенанта Уитекер, сержант? О, нет, ничего, Капрал. До скорого. Тейлор, ну, как дела? Ты представляешь, этот урод Коури поставил меня в дозор. Как будто что-то может случиться с Доком. Вот прям посреди. кого непростая, но ты справишься, понял? Да, да. А у тебя-то как дела? Натер себе валдырь на заднице, пришел к доку попросить вазилинку. Ухо-то как. Что? Не слышу. Да ладно, я стебусь. я не чувствую, док дал мне оксикадон. Ядреный. Короче, нормально все. Ясно. Кстати, о, лейтенант заходила. Что-то там выпрашивала у дока. Да? Да, решил тебе сказать. Ну ладно, спасибо. Увидимся. Ага. Эстер жить будешь. Только не лезь больше в драки. <laughs> ну, не обещаю, док. Знаешь, мэпересы, я тут подумал, я давно не выбирался в водище. Теряю хватку. и Истоя лонданду. Смеетесь, что ли? А вы серьезно? Хотите поехать мной? Я и сам гонял на байке, пока мир был прежним. Ну ладно, поехали. Капрал, док, куда-то собрались? Коронель, я давно не был на вылазках. Я хотел поехать вместе с, с, нет, с Капралом. Нет, Это исключено. Кор коронель? Но инкен же. Послушай меня. Если с тобой что-нибудь случится, заменить тебя будет Это... не... Майерс, я за ним присмотрю. Свободен, Капрал. Мэтт, я уже бывал в одище. Я понимаю, но повторюсь. Если с тобой что случится, я даже не знаю, что я, что я буду делать без тебя. около сотни. В основном уличный. Ну, все, дальше я бессейна. Чем помочь? Ничем. Разве что у тебя есть ДНК-синтезатор? Нет, но у Форт Кламат есть магазин запчастей. Я могу ну съездить. откуда у них возьмется? И снова я купилась. Вообще-то я знаю, где такой взять. Правда? Ну, в твоей лабе, в Кловердейле. Ну да, для этого надо всего лишь как-то перебраться через горы. А, ну да, это же невозможно. Ты знаешь, как туда попасть. Тогда вези меня. Это приказ, мам? Да. Нет, я просто... То есть нет, да это или не нет? приказ. Ну, не знаю, Повезешь или нет? Оденься потеплее. Дед. Слушай, если опять скажешь спасибо, я будешь готова дойти. Куда-то собрались, лейтенант? Полковник, капитан. Да, мы планируем вылазку за оборудование. Ясно. Как ваша работа? Хорошо. Благодаря Дику, то есть Капралу Сен-Джону, я значительно продвинулась. Спасибо, что назначили на мой проект. Лейтенант Увер тоже добился успехов. Говорит, к концу недели будет готов испытать свое оружие. Я в курсе. Я тоже близка к цели. Вы же понимаете, что вы ценнее любого оборудования. Технику можно заменить, а вас нет. Я уже бывала в одище и вполне могу постоять за себя. Удачи, лейтенант. Капрал? Идемте, ка поглядим на проект Уивера, чем он там занимается. Вы с ним. Чему вообще вся эта показуха? Что? Все эти обращения по уставу, звания, униформа. Как-то все это бессмысленно, тебе не кажется? Оглянись! Ты же служил в армии, должен понимать. Это другое дело. Почему? Но тогда в мире было больше людей, не знаю. Потому и армия была для чего-то нужна. По-моему, сейчас она нужнее. Почему? Потому что вокруг царит хаос. Нам нужен порядок и дисциплина, иначе мы не выживем. Я видел много лагерей, где люди живут нормально. Хотя никакой полковник их там не строит. Знаешь, что забавно? Ну, к вопросу бессмысленности жизни по уставу. Нет, что? Я ведь также думала про ваш мотоклуб. У вас же там были звания, дорожный капитан, президент. У вас были жетоны, нашивки, татуировки, как будто своя форма. И когда вы выезжали на дорогу, смотрелись вы как армия. Ну, если на бороды внимания не обращать. Знаешь, если подумать, ты в чем-то права. Я, если честно, удивилась, когда ты пришел в лагерь без жилеточки этой своей. Я думала, тебя с ней ничто не разлучит, даже конец света. Жилеточка, да? Я еще поговорю с полковником, может разрешит сменить форму. Ну-ну, попробуй. Куда мы едем? К Даймонд Лейк. Там есть старая дорога лесной инспекции. Она огибает город Дилсон с запада. Понятно. А раньше блокпоста тут не было? Был, но я прошел. У дежурных солдат случилась медвежья болезнь. Медвежья болезнь? Глуши! Все, разворачивайся. У нас приказ не дать никому… Не дать никому что, Капрал? Эм, простите, мэм, не видел, что это вы. Приказ полковника следить за тем, чтобы никто не попытался уйти в самоволку. Обвиняете меня в самовольной отлучке? Нет, мэм. Так уйдите с дороги. Капрал, почему вы до сих пор здесь? Не путайтесь под ногами. Да, мэм, простите, мэм. О, Господи. Мне придется доложить. Да, докладывайте. Звучит серьезно. В смысле? Он сказал, что подаст на тебя рапорт. Как Мэт это воспримет? Полковник скажет ему, чтобы знал свое место и не ставил под сомнение слова офицера. Боже мой! Что такое? Ничего, просто... Э -э, отсюда такой вид. Поразительно. Да. Я просто уже не замечаю. Ну, не обращаю внимания. Как можно не замечать? Дух захватывает. Ну да, ну да. Благодарный мир встречает новый рассвет. Если бы ты целыми днями пялился в микроскоп, то оценил бы. Ой, я ценю. Проснуться с утра живым — это, знаешь, намного лучше другого варианта. Скажу тебе честно, было время, когда я в это не верила. Ну, что можно жить с надеждой на следующий день? Да, я тебя понимаю. Чем ты жил? Ну, как держался? А, не знаю. Упрямством одним держался. Слишком был упрям, чтобы сдохнуть. Я тебе не верю. Я ведь сдался, Сара. Правда. А потом, не знаю, бухарю сожгли руку, и мне пришлось... Я же не мог допустить, чтобы он умер. И я смотрел, как он... Борется, хотя, казалось бы, какой смысл? Ни хера ведь никакого смысла! Наверное, я не хотел... Не хотел его подвести, поэтому я не мог пойти этим путем. А потом выяснилось, что ты жива, и вот в этот момент мне по-настоящему захотелось покончить с собой. да ладно! Нет, серьезно. Но потом я вспомнил, что у тебя мое кольцо. Вот ради него я и решил держаться. Думал, сгоняю, соберу его у тебя, а в итоге вон как вышло. Паршиво. Точно. Все еще наладится. Ты ведь это знаешь? Ну да. Да. Мы можем победить, Тихо. правда? Ты меня пытаешься убедить? Или себя? Да, подъезжаем к тоннелю, Тилсер! Помоги мне его сдвинуть. Боже, это что такое? Это сигил. Предупреждение от упокоителей. Упокоителей? Сектанты, упокоители. Они резали себя, поклонялись фрикам, хотели быть как они. И вот что случалось с теми, кто не хотел быть как они. Что, если мы на них наткнемся? Не наткнемся. Поможешь или как? Да, да. А! Так, погоди. Тут придется протискиваться. Господи! Понятно, почему все побросали машины. Это еще что? Вот на Old Bell на Proad есть туннель, по которому мы с Бухарем постоянно ездили. Перед постом Неро выстроилась пробка длиной в милю. И тут нагрянули фрики. Звучит ужасно. Я видал и похуже, но да. Выглядит знакомо. Да, да, это здесь. Надо же. Не думала, что еще вернусь сюда. Так, понятно. Электричество есть. Ну, это меня не удивляет. На крыше стоят солнечные батареи. Были слухи про генератор на ядерном топливе, но своими глазами не видела. Ну и как мы с тобой туда попадем? Сейчас покажу. Раз уж что-то есть электричество. Сара и Ирен Уитекер, номер 2007659. Ну, ни хрена себе, какие у вас тут технологии. Да ладно, брось ты. Айри неразумна. Она немногим больше, чем помощник в смартфоне. Айри? Автономный интеллектуальный рабочий интерфейс. Боже мой. Что такое? Ничего, просто... Ничего себе. Ты смотри, сколько тут еды. Не понял, как это все. Не а, ну да, а растительная система же вся на автоматике. Пока есть энергия, все работает само по себе. Да это охренеть! Тут прямо все есть: и еда тебе, и вода, и электричество, здоровенная града. Удивительно, что тут никто не поселился. Ты сам сказал электричество. Все-таки это восемь вольт. Попробуй сюда Сунси. Видишь? Идем. Совсем охренели. Они заражены. Поэтому стали такими агрессивными. Поэтому стали занозой в заднице. Наверное, можно вылезать потихоньку. Ладно. Пошли. Да. Ну и что тут произошло? Не знаю. Что? Сара, они все, они ведь здесь все работали, да? Узнаешь кого? Да. Да, узнаю. Все, идем. Кто-то расстрелял их, когда они пытались уехать? <сёк> Судя по всему, да. А потом просто все заперли и ушли? Какой в этом смысл? Не знаю, дикон. Меня тут не было. Цары Рен Витакер два ноль семь пять Черт, здесь не работает. Пошли, тут есть еще одна. Ладно, так почему это? Как ее там? А, Ири, Почему на воротах она работает, а на двери нет? Я удивлена, что она вообще работает. Я помню, наши айтишники постоянно жаловались, что система падает. И это при еженедельном техобслуживании. А прошло сколько? Два года? Что такое? Почему они не работают, Сара? Что? Говоришь, сюда никто не может пробраться? Да. А что? Кто-то уже здесь. Вашу мать. Ну да, так и есть. Они закрыли мне доступ. Эй, эй, впустите нас! Мы быстро уйдем и ничего вам не сделаем. Впустите! Ну? А другой вход есть? Да. Есть вариант, Идем. В служебном корпусе есть пожарный выход. Так наверняка они и его тоже заперли. Да может, никакие они ничего не запирали. Это, наверное, просто глюк. К тому же, аварийные выходы нельзя заблокировать. Существуют протоколы безопасности. А? Вот он. Надо только сообразить, как туда залезть. Погоди, погоди. Я могу прострелить за щелку. Неплохо. Ты так раньше делал? Да, бывало. Мне это. Давай я пойду первым. Не знаю, что там произошло на парковке, но я тебе говорю, через этот забор никак нельзя перебраться. Я этих людей знаю. И если Джим там, он Джим, нас пустит. Джим? Это который стерек ворота? С таким рвением, что как-то раз меня чуть Дико, не пристрелил. Ну очень давно и с тех пор многое изменилось. Да, только не к лучшему. Сара Ирен Уитакер, номер 20-7659. Добрый день, Сара и Рэн Добро пожаловать в научный центр Кловердейл. В прошлый раз вы авторизовались в системе 7 минут назад. Подождите. Вот видишь, те двери, наверное, просто сглючили. Ты готов? Быстро, быстро. Ах ты так! Просто сглючили? Да. У меня правило простое. Никому не верь, я жди худшего. Я начинаю понимать твою логику. Прикрывай. Поняла? Я скажу, когда Просвет. все. У нас Батерия, Батерия. Батерия. Если будет возможность, прострели эти долбаные динамики. Я от ее голоса уже звелею. Я тебя понимаю. Внимание. По нарушите разрешено стрелять на поражение. Внимание, разрешено стрелять Ладно. на поражение. Можно. Иду. Тревога. Извещена 9-1-1. А. А. Не, не Надо перезарядить. нет, стаи. Потерпеть. Разрешено стрелять на поражение. Разрешено стрелять на поражение. А! Пойдем. Можно. Иду. Тревога. Надо тревога. подняться по лестнице Извещено. и пройти Ваш через переход. Девять, один, один. Ладно, пойдем. Возьмём их! Ну, Они уже драпают! Так держать, Даша села Можно. Иду. Тревога. Тревога. Это тревога четвертого города. Два на территории. Охрана. Расследуйте служебный корпус. Заперто. Подожди. Сара Ирен Уитакер, номер 2 0 несанкционированное проникновение. Включена блокировка дверей. Повторяю. Отмена. Номер 2 Отмена. Защитный протокол альфа 761. 6 1 от О, Господи, да заткнись даже. Похоже, внутреннюю защиту не заблокировали. Ты готов? Да, только теперь я пойду первым. Нет, теперь мы пойдем вместе. Откуда ты взялся? Тревога, тревога. Это тревога четвертого уровня. Чьи Снайперы на крышах. Охрана, расследователь, Есть? служебный корпус. Одного сняла. Молодец, только не высовывайся. Там еще! Свишенос, вижу! Свишенос, Сара и Рен номер два Отмена блокировки и отключи нахрен голосовой ответ. О, ого, готова? Тревога. Да. Тревога. Это тревога Они четвертого продали! уровня. Стрельба Забери! на территории. Охрана. Проследуй. Джим, стой! Выпуск. Ах ты ублюдок! Ну, сама говоришь, много изменилось. Надо убедиться, что путь свободен. Да, сейчас. Внимание! По нарушителям разрешено стрелять на поражение. Внимание! Разрешено… Решала. Тут пусто. Тревога! Тревога! Извечена Чисто! Служба. Тут тоже. Девять один один. Полиция уже в пути. Остановитесь, и вы не пострадаете. Пригодится. Я помню, как мы сделали этот снимок. Ладно, порядок. Они ждут нас в атриуме. Это тревога четвертого уровня. Стрельба на территории. Охрана проследуйте в служебный корпус. Попробуем через дверь. Сара и Рен вытакер номер 207659. Отмена блокировки и отключи нахрен голосовой ответ в доступе по Сара Ирен Уитекер, Понимание. ваш допуск был от Пожалуйста, по обратитесь к системному администратору. Ах ты сука! Эй, эй! Всё равно бы мы так угодили прямо в западню. На эту дверь с той стороны все пушки Привога, сейчас нацелены. Нам нужен другой вариант. 1 1. А, а что полиция он есть? Да уж найду. А отсюда есть какой-то выход на крышу? Вот здесь. Тут есть уступ. Тревога, тревога. С того кондиционера тревога. ты сможешь залезть на крышу. Нет, на крышу придется лезть тебе. Охрана, Заберись туда и открывай огонь. Конкурс. Ты должна их отвлечь. Пока они все сходят вверх, я зайду отсюда и застану их врасплох. Слушай, да, это очень хороший план. Но есть одна проблема. Внимание. Под окружителям разрешено. Дверь на замке. На ты не забыл? Внимание! Ой, разрешено. Стрелять Пойдем. Стрелять у меня есть идея. Какая? Один, один. Полиция уже в пути. Приложи с ним, ладонь к сканеру. Что ты делаешь? Есть, вошла. Они вырубили систему защиты, но забыли про админские коды. С этой станции я могу выдать тебе временный код доступа. Код будет таков. Тревога. Слушаю. Это тревога четвертого... Твое полное имя Тревогр... и номер пять четыре два девять ноль ноль девять. Запомнил? Пять четыре Правильно? Да, пошли. Внимание. По нарушителям разрешено стрелять на поражение. Внимание. Разрешено стрелять на поражение. Ну-ка, помоги мне тут забраться. Сейчас, момент. Тревога. тревога. Готов? Извечная ага. Служба. Заберешься? <с -2> да. Продайте. Дождись, пока я отвлеку их, и заходи. Слушай, ты только не рискуй. Издеваешься? Я теперь рискую каждый день. Ладно. Давай. Тревога, тревога. Это тревога четвертого уровня. Стрельба на территории. Охрана, проследуйте в служебный корпус. Тут кто-то есть. -то... Тревог! А? Вали я знаю, что ты вот Мой выход. Ответь мне! Это сара! Тикон, Лис, Анджо! 4, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, в научный центр. Я Я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 Последний. Пострадающий на служба. Нет, Девять. остался ещё один. Еще один, один. Полиция Я уже один. Побежал, вот в пути. Останавливайтесь, и вы ну, Ладно, подожди. Я его приведу. Руки! Не Руки! Руки! Не стреляй! Не стреляй! Я сдаюсь, Стар... сдаюсь! Не стреляй! Он нужен живым! Твою мать! Руки вверх! Ладно, ладно, вы скажите, что вам нужно. Так. Хорошо. Он чист! Мы просто защищаем. Ну-ка, давай. Там снаружи столько мертвых, Джим. Это ты их всех перестрелял. Не понимаю, о чем вы говорите. А за что? Что они такого хотели-то? Вернуться домой к родным. Привезти их сюда. Но ты им не позволил. Мы просто не могли рисковать. Вставай. Стойте, стойте, стойте. Я не могу. Не заставляйте. Джим, я считаю, до трех. Нет, нет, нет, нет. Вы. Раз. Вы не понимаете. Два. Нельзя этого делать. Три. Открывай грёбаную дверь. Ладно, ладно. Вы знаете, что вы делаете? Спасибо, Джим. Не беспокойся, мы все знаем. Пожалуйста, не надо. Отпустите. Извини, мы просто не можем рисковать. Идем. Хочу убраться отсюда. О чем сейчас? Это же все моя вина. Я, я не понимаю, я о чем. Я должна была сразу понять. Раньше мы тут растили Копытника и, и магонью, и, и вдруг все изменилось. И они все перекрыли, лишили меня допуска. Дэвид. Говорил мне, он говорил что-то не так. Стоп, стоп. Кто такой Дэвид? Дэвид Кто? Горман. Он проходил у нас практику. А я ему сказала, что у нас большой фарм бизнес, что у нас у нас хай-тек и все такое, что на кону миллиарды долларов, так что не надо мутить воду. А он не послушал. Он влез в систему, обошел защиту, он сказал мне, что это какой-то супер секретный госпроект Ясно, или что-то там. Секретный проект, Ты он хотел. Он хотел стать следующим Сноуденом. Он хотел лично вытащить это все на свет, Божий. Дэвид Горман и изобличает империю зла и спасает мир, ну, ты понял? А я не стала его слушать, Дикон. Я сказала ему, что он просто параноик. И, видимо, он пробрался сюда и раздобыл какой-то образец. Я не знаю, что за дряни они тут стряпали. А, погоди, я ничего не понимаю. И, конечно, это уже потом у меня пазл сложился. В тот день, когда меня ранили, я, я поехала в офис Кловердейла Фервэлли. Я хотела отыскать Дэвида, но его там уже не было. Он две недели как уехал. В Портленде проходила большая конференция экологов. Видимо, он поехал на встречу с репортером. Наверняка был уже заражен, но еще не знал этого. О, господи. А через два дня, через два дня... Все на этой конференции уже подхватили заразу. Они сели на самолеты и по домам. Неделю спустя два с половиной миллиарда человек погибли. Сара, нет, ты в этом не виновата. Ты не могла его остановить. Как ты бы не ты понимаешь, его понимаешь, Это исследование! Мой проект был частью всего этого. Дикон, я к этому причастна. Я... Меня. меня использовали. Так, слушай, погоди секунду. Что? А как отключить электрическую ограду? А, питание вырубить, это в здании рядом с теплицами. А зачем? Ну, просто тут много еды, и я подумал, надо бы связаться с Бухарем, сказать ему и Рики, ну, то есть всем в Лос-Лейк сообщить. Ты сможешь сама погрузить? Да, смогу. Ладно, я, я быстро. Давай. Наверняка, вот это здание. Погорите, твари. Теперь осталось вскрыть дверь. Не так уж трудно. Бы все. А, Бухарь, это Дикон. Прием. Лагерь Лос-Лейк. Меня слышно? Дик. Дик, это ты? Да, Бухарь, это я. Рад тебя слышать, брат. Я тоже рад. Короче, у меня мало времени. А тот научный центр, где работала Сара, рядом с Сайрон Бьют, где упокоители. Короче, ты понял, какой. В общем, здесь есть еда. Много еды, кукуруза. Скажи Рике, Майку, пусть пришлют кого-нибудь. Стой, ты ее нашел? Ты нашел Сару? Да, Бухарик, я ее нашел, да. Нам в Нет, я долго объясняю. Давай потом. Дик. Да. Скажи ей. Скажи. Берегите себя. Хорошо. Бухарь. Бухарь, Бухарь. Вызываю Лагерь Лос-Лейк. Черт. Лост э, лейк прием. Рики, отлично, слушай. Э, Дик? Да, да, это я. Короче, тут... Не ожидала тебя услышать. Майк сказал, ты не вернешься. Э, у меня мало времени. В общем, тут есть... Ты ее нашел? Да, да, нашел. Рики? Я рада, Дик. Ты был прав, мы выжили. Хорошо, что и она тоже. Да, в общем, слушай, тут есть одна ферма, электричество, ограда под напряжением. Ага, я поняла. Если сюда приедете, спроси Бухаря, это где Сара работала? Рядом с Сайрон Бьют, он знает, где это. Приезжайте, тут еда, тут много еды. Я поняла. Как он там? Он хорошо, хорошо. Угадай, кого мать поставил начальником охраны. Че, реально? Ага. Обалдеть, а... Можешь ему... Хотя ладно, реки, мне уже пора. Пока... Дик. А, знаешь что? Подожди, подожди, подожди. А, помнишь, ты сказала мне про свечку? В общем, ты была права. Я знаю. Конец связи. Пока, реки. Сен-Джон, говорит Коури, где ты? Мой боец доложил, ты проехал через его пост у перевала Тилтсон? Да, капитан. В бьют, есть научный центр. Сари, лейтенанту Уитакер, потребовалось кое-какое оборудование. И это единственное место, где его можно раздобыть. Она не выходит на связь. Полковник хочет знать, почему вы еще не вернулись. Скажите ему, что мы уже едем. Ты с ним поговорил? С Бухарем? Да. Да, да. Сказал ему, что у нас все в порядке. И что ехать пора. Нам надо миновать перевал, пока погода не испортилась. И что думаешь? Не знаю. На вид дело плохо. Ну, что ж, попытка не пытка. Все, поехали.